Привет, друзья! С вами канал Джека, и сегодня я опять, не опять, а снова решил а, посетить а, храм, а, который находится в поселке а это Дмитровский район. А, зачем я сюда приехал снова, снимать для вас? В первую очередь я все это делаю для вас, мои дорогие друзья и подписчики. И если вы не мои подписчики и не мои друзья, то Просто я снял это видео, чтобы вы посмотрели, насладились этим видосом как следует. Друзья, я приехал специально для вас сюда, чтобы поснимать, здесь Сокола, здесь живет территория храма, птица, очень интересная, называется она «Сокол», еще раз повторюсь, эстетичная, но как мне рассказали местные жители, она была подбитая, вернее раненая, у нее была сломана лапка, поэтому ее взяли работники храма. Для нее клетку, вольер большой. И теперь, друзья, она живет здесь, на территории храма, радует посетителей. Дорогие мои друзья и подписчики, давайте посмотрим, где находится этот сокол. А, вернее, территорию храма, чтобы вы, когда будете здесь, нашли его Друзья, вот она, эта дорожка. И она ведет, ведет, ведет, ведет. Ведет к воротам. Давайте пройдемся к воротам. Вот сюда вот нас приведет эта дорожка прямо к этой хищной птице. А пропустить ее сложно, хотя когда я здесь был первый раз или а третий раз уже я просто не увидел. Представляете? Я просто мимо прошел и не увидел. Кстати, на улице дождик, небо хмурое, что-то я как всегда прихожу сюда и начинается дождик. Почему-то небо меня а, ругает за что-то. Может быть сегодня не мой день, но все-таки я решил поснимать. Короче, давайте начнем так. А, здесь клетка большая, объемная клетка, манер. Не знаю, может быть, среди и молока, да. Запишись. Хотя для вкуса, тем более, для такой, а, у нее, по-моему, метр размах крыла. Это, мне кажется, это даже маловато будет. Но, шыр, я назову, не знал, что я на железные залы, в принципе, издавал, что у меня так гумералок и высоком лавке. Вот. А если я так понимаю, корни. ниже спустись. Друзья, давайте поближе рассмотрим. Никак не хочет пускаться. Убегает, убегает от, от камеры. Я вот на софи-палку телефон держу. Рука у меня так много уже потустала. Да и дождик капает сверху прямо мне на лицо. Ну никак не хочет идти со мной на контакт, пониже, спуститься и а, пообщаться со мной. и с вами, конечно. А? Друзья, давайте обманем э, этого сокола и попробуем его переманить вниз, э, чтобы снимать его поближе. Всяти это только сегодня так, а потом мы обязательно придем его и покормим. И главное, не будем с вами сувать туда в клетку руки, пальцы. Чтобы без них не остаться. Какой ты красивый. Тебе принесу принесло. Мяска. Вот, друзья, вот, вот он опустился с небес небес на землю друзья я в душе все-таки тоже сокол а, ну и конечно задумываюсь в дальнейшем раз люди так интересуются. видите какая аккуратно то тоже надо себе сделать опуски а, мясо победит попадают тоже все надо сделать помните а, сокола например на плече смотрите какие крылья посмотрите какие крылья у него Поближе подошел, смотрите, в такой позе. Главное, чтобы он нам с вами камеру не клянул. на этом съемка вся закончится. Давай покушай на камеру. Друзья, я не ожидал такого сгода. Наверное, не я отрабатываю свое время, а Сокол все-таки, наверное, больше отрабатывает на камеру, чем я проголодался друзья и вот он кушает. давайте поближе снимаем. я думаю вот такое не каждый день можете увидеть хотя сейчас полно видеороликов с этими сценами Но для меня это конечно праздник поскольку именно я снимаю видите как он с легкостью отрывает плоть от костей друзья вот так вот он расправляется со своей жертвой если она живая здесь лапка куриная давайте насладимся этим зрелищем все-таки не каждый день такое увидишь но по крайней мере я вживую. так вот он отрабатывает подписчиков на мой канал спасибо тебе добрая птица опа какнул он на нас с вами какнул но как мы с вами знаем друзья говно это к деньгам поэтому не будем расстраиваться хорошие приметы друзья вы все-таки оставить хоть один комментарий также хоть пара лайков аванс мне хотя бы чтобы я и в дальнейшем для вас снимал а, отличные видеоролики. Если вы этот видеоролик считаете отличным, опять же, пишите в комментариях, понравился он вам или нет. А особенно вот этот вот а, сокол. Ладно, друг, а, пора мне идти. А, давай мы будем прощаться с тобой. До новых встреч. Мы обязательно увидимся снова. Покачить свои когти, клюк. Привет, друзья! Сегодня мы с вами приехали в город Дмитров, вернее, Дмитровский район, поселок Прыгачева. Как и обещал я вам, снимать Сокол, которая вошла в мои другие ролики, вернее, пока только в один видеоролик. Сегодня я решил уделить время этому соколу только для него. А, именно для этой птицы чтобы снимать ее для вас, а, сделать один ролик, чтобы человек не мотал, все видео именно на этом видео сразу сразу поддал. Давайте попадем, спасибо, смотрите, науки смотреть, смотреть, смотреть эту... Привет, друзья, с вами канал Джека. И сегодня я опять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 которые ты готовишься к чтобы человеку понравилось оно на вкус. Надеюсь, этот видос тоже вам придется по вкусу, зайдет хорошенько. И вы наедитесь за да, славо интересного видео. Давайте перейдем к делу. Я хотел для вас снимать спицу, сокол. Она у меня вошла в предыдущий ролик. Друзья, я приехал специально для вас сюда чтобы снимать здесь сокола. Здесь живет на территории храма птица, очень интересная. Называется она «Сокол». Еще раз повторюсь, диспетичная. А, э, Но, как мне рассказали местные жители, она была подбитая, вернее, раненая. У нее была сломана лапка, поэтому ее взяли а, работники драма, а, смастерили для нее клетку, а, вольер большой. И теперь, друзья, она живет здесь, на территории храма, радует посетителей. Uh, я нигде такого не видел. Вижу это впервые именно здесь. Uh, для меня это немножко удивительно. Но, правильно говоря, бывают чудеса на свете. Uh, мир не без И, как говорится, и без хороших людей. Вот сейчас меня снимает человеческий, я думаю, на человеческой, я думаю, на человечестве. Вот. Uh, большой душой от меня отказал. Вот. И давайте, наверное, приступим к uh, съемке. Я немножко об этой пиццы, и мы с ней с вами пообщаемся и познакомимся с по вами, такая а, сильная пицца, пицца а, Сокол. Ну, я думаю, это Сокол, если, если Сокол поправки меня, пишите в комментариях, пишите в а, какая эта пицца Машета Орелка, ну не... не сова, это срочно, хотя вот на наше это сухо, там у меня многие и откутывают для этого Сокол, на самом деле. Друзья, вот такая пицца, да? а, короче, давайте начнем так здесь клетка большая, объемная клетка манер, не знаю, может быть в среде или вокна хотя для скучники более высокой а у нее, по-моему, метр размах крыла Это, мне кажется, этого даже миловато будет но, когда она живет на заловке в принципе, заловка не там так же умирала где-нибудь высоко а они, как я понимаю, кормят убирают клетку Людей? Друзья, вот такие вот а, балки, или как их не знаю, руки я не буду рисковать, осувать а, а, в клетку не хочу я здесь пальцы поставлю, смотрю Привет! А, я думаю, это все-таки сокол. А, людей поспрашивал, они тоже говорят, что это сокол а, Сейчас мы немножко поближе его посмотрим, а, а, как он выглядит. Может быть, интервью перелетит на нижнюю какую-нибудь жердочку, перекладим, не знаю, как это правильно обозвать трубу это труба перемотанная канатом или такой-то веревкой чтобы, видимо, птица не стачивала где наоборот, где более комфортно было сидеть типа ветки давайте, наверное, посмотрим поближе эту птицу хищную, сокол дорогие мои друзья и подписчики, давайте посмотрим где находится этот сокол вернее, территорию храма а чтобы вы, когда будете здесь, нашли его с легкостью. Давайте развернем камеру. Вот видите, да, там он дорожка, мы по ней с вами скоро пойдем. Дорожка ведет, ведет, ведет, ведет, ведет, тротуар. И... И... Вот сюда вот нас приведет эта дорожка прямо к этой хищнице. А пропустить ее сложно, хотя когда здесь был первый раз, или здесь третий раз уже я просто не увидел представляете я просто мимо прошел и не увидел этого вот, смотрите друзья вот она эта дорожка и она ведет ведет ведет ведет ведет к воротам давайте пройдемся к воротам вместе погуляемся до ворот я ускорю шаг вот а, ворота проходите через калитку и идете сюда-сюда-сюда-сюда потом а, разворот и вы вышли лавка церковная видите да написано лавка и клетка а, тут еще вот беседка и храм, храм видите друзья подписчики мои дорогие. Просто мимо проходящие, уходящие люди, это моя любимая фраза. Видите, да? Жилые дома. Друзья, вот такая вот у него питьевая миска здесь вода. У, у сокола. Ну, давайте я уточню у сокола. Вот такой. А? Два пенька, да, вот два пенька. Это..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 Я сейчас на в Словахте нахожусь в городе Дмитрий, вернее, в Дмитровском районе поселок Прыгачева. Птичка капнула, кстати. Видимо, от моих рассказов. И стало немножко так стремновато, страшновато, и она капнула. Он даже отходит, отходит. Давайте, друзья, поближе посмотрим. Этого сокола. Друзья, вот такая вот птичка забралась она очень высоко. Почему-то ниже не хочет спускаться. Такой вот вольер. И она. Но никак не хочет идти со мной на контакт, пониже, спуститься и а, пообщаться со мной, и с вами, конечно. А? Кто-то незнакомый, да, кто незнакомый, но я уже здесь второй раз, друзья, друзья, я уже здесь второй раз, поэтому я думаю, я ей знаком, просто она меня немножко так э, не вспомнила, <смешно>, смешно сказал. Но это все-таки животное, даже не животные, это пернатая птица, не знаю, как-то животное, наверное, да? Пернатая, да, это пернатая, поэтому, я думаю, хотя птица очень умная, вот, у нее очень зоркий взгляд, то есть она может свою жертву с большой высоты увидеть и прям точно как а, ядерная боеголовка попасть а, в цель, схватить свою жертву с немощными когтями и утащить свое гнездо или там куда-то еще где она будет лакомиться, кроликом, например, или какой-нибудь там мышью полевой, такая вот. Такой вернее. Наверное, все-таки это он. Такой вот. Даже не зверя, наверное. А, ну да. Ходит. А, вы чувствуете, да, друзья, какой у него вес? Прилично весит. Как думаю, сколько он весит? Килограмм 5, наверное, да? Ну, 3, наверное, точно килограмма весит. Вот на ну, да, 3-3,5 килограмма, друзья, я думаю, мы весить его не можем. Мы не хотим остаться без пальцев, без рук, без глаза, например. Потому что все-таки птичка хищная. Я думаю, только те, кто ее кормит, постоянно пропускает себе. И то, может быть, и не пропускает вовсе. Мы этого не видели, к сожалению. Вот он, вот он показывает. такой. ну покажи, покажи. Покажи, какой красивый. Покажи крылья на своем. Друзья. Да, шикарно, да? Ну, покажи еще, дружок. Друг, покажи свои камеры. Друзья, да, он так на меня смотрит, а, а, что мне немножко так вот не по себе, как будто наблюдает, хочет прицелиться мне. В глаз меня клюнуть. Вот. Но ну, я думаю, пока мы с ним не знакомы, сейчас немножко познакомимся, и он уже не будет так реагировать а, агрессивно. Давайте поближе. Давай пониже, впустите. Друзья, давайте поближе рассмотрим. Как не хочется спускаться, убегает убегает от камеры. Я вот на селфи-палку телефон держу. Рука у меня так много уже подустала. Да и... Дождик капает сверху прямо мне на лицо да, вот. Друзья, давайте обманем а, этого сокола и попробуем его переманить вниз а, чтобы снимать его поближе я, это только сегодня так а потом мы обязательно придем его и покормим и главное, не будем с вами сувать туда в клетку руки, пальцы, без них не остаться. Друзья, я свою пальцы в клетку, пальцы плюк э -э, это этот для вас опасный а шутка, такой, а, а он, он такой, ай, не дурак, пальцем грызг, он у Если вы хотите спешкаться, если ему надо поесть, тогда он, друзья, спустится вниз, и, друзья, Ой, да? какой красивый. Все попушить принесло Вот, друзья, вот, вот он опустился. С небес. С небес на землю. Вот он сидит. Прям можно с него. Э, портреты рисовать, картины. Тату сидить, скажем так. Вот у меня тоже татуха. Все путают с соколом, но у меня Пилин на самом деле. У меня сова вот он касается у меня впротив сова вот так же стоит только на шее но ну, голова вернее и многие путают соколом такие или сокол друзья я в душе все-таки тоже сокол а... ну и конечно задумываюсь в дальнейшем раз люди так интересуются видите, какая аккуратная то тоже надо себе сделать а, пуске мясо логики попадают тоже все надо сделать помните сокола например на плече а, он глупый живой у крутого мастера у пожалеть денег посмотрите насколько грациозен, мощь мощь, грациозность насколько сочетается только может природа друзья так может только природа совместить мощь и грациозность смотрите какие крылья посмотрите и крылья у него поближе подошел смотрите такой позе. главное чтобы он нам с вами камеру не клянул а на этом съемка вся закончится к сожалению. Вот такой вот красавец опа какнул он на нас с вами какнул но как мы с вами знаем друзья говно это к деньгам поэтому не будем расстраиваться это хороший примет я думаю тут на клетке видите висят куски мяса видите, да? вот висят куски мяса Видимо, вешают сюда кусочки мяса и он писает. А обязательно мы с вами еще раз придем и покормим его мяс мясо да это да. сладкое слово мясо кроме мяса он к сожалению ничего не ест потому что радости он не веган а хищник а что с ним случилось извините а, говорят взяли из питомника его а до этого мне люди другую басню провели то что он лавку себе поломал его вот подобрали нашли и живет здесь да друзья вон он будет кушать смотрите да лапка друзья, смотрим Очень интересно вот он трапезницы давай покушай на камеру друзья я не ожидал такого схода наверное не я отрабатываю свое время а сокол все-таки наверное больше отрабатывает на камеру чем я видите как у него плюх как он им дробит мясо и проголодался видите а, сокол проголодался друзья и вот он кушает давайте поближе сейчас снимаем я думаю вот такое не каждый день можете увидеть хотя сейчас полно видеороликов с такими сценами для меня это, конечно, праздник, поскольку именно я снимаю. Видите, как он с легкостью отрывает плоть от костей, отделяет, вернее, сухожилия. Друзья, вы слышите, да, как под ним а, прогибается балка с веревкой. Такой голодный. у него мощные лапы, чувствуете, да? Он вцепился в свою жертву. Слышите, да? Как а -а -а, трещат сухожилия. Да. Хрустят, трещат, не знаю, хрустят кости, наверное. Будет. Даже мне кушать захотелось. Поэтому пожелаем ему приятного аппетита. Давайте обойдем с другой стороны. Снимаем его в лоб. Так. Друзья, вот так вот он расправляется со своей жертвой. Если она живая. Но здесь лапка куриная. веща это индюшачья. Так, давайте вот так Прутья от сетки Я как-то вот к прутьям прислонил Объектив камеры Вроде получается неплохо Давайте посмотрим Давайте насладимся этим зрелищем Все-таки не каждый день Такое увидишь, но по крайней мере я вживую вот так вот он Отрабатывает подписчиков на мой канал Спасибо тебе Добрая птица даже, наверное, в кино бы взял бы его сниматься. Друзья, вот так вот он рвет мясо. Не, конечно, сочувствуешь его жертве, которая попалась бы ему в в его. Так вот, друзья, видите, да? как он разделывается находит мой оператор как он разделывается с костью слышите как пустит кость давайте попробуем немножко вот Интересно, съест он все или нет, друзья. Давайте спустимся пониже немножко. Вот уронил. Уронил мясо. А, все, камера сфокусировалась. Но... Смотрите, смотрите. Он какая птица все таки аккуратно видите да она чистит клюв поел и обязательно надо умыться очистить зубы вот да сокол не очень удобно снимать Смотрите, как он. давайте подойдем поближе посмотрим Это красавца Ладно, друг, пора мне идти. Давай мы будем прощаться с тобой. До новых встреч. Мы обязательно увидимся снова. Покачить свои копки, клюк. Я думаю, что, друзья, вы все-таки оставите хоть один комментарий, также хоть парочку лайков, аванс мне хотя бы. Чтобы я и в дальнейшем для вас а, снимал а, отличные видеоролики. Если вы этот видеоролик считаете отличным, опять же пишите в комментариях, понравился он вам или нет. Особенно вот этот вот а, сокол. Дорогие мои друзья и подписчики, я думаю, вам понравилось провести сегодня самое время. А, вернее, немножко своего драгоценного времени посмотреть на это чудо птицу а, сокола на втором но это, наверное, все-таки, не наверное сокол. ставьте лайки, вот такие вот жирные и жирные, также ставьте комментарии под видео, свои комментарии оставляйте, плохие, хорошие, не без разницы, главное, побольше, также не забываем подписываться на мой канал, а называется у Джека, а те, кто не знает, а те, кто знает, вам привет, друзья также не забываем рассказывать об этом видео вообще о других моих видео с моим знакомым друзьям близким, чтобы они также ознакомились с моим творчеством, может быть, что то им понравится, они станут одними из моих подписчиков. друзья, вы также можете помочь каналу моему каналу, а вернее нашему, нашему с вами каналу материально будут под видео под видео в описании указаны адреса электронных кошельков также банковские карты, номера, куда вы можете отправить рубль, 10 рублей, кому сколько не жалко, То есть, можете ничего не отправить, сейчас в принципе коронавирус по всему миру, такая вот зараза, COVID-19, если вы успели заметить, в маске. Кстати, я себе маску прикольно прикупил, надоел мне ходить в медицинское дело и теперь как с такой, снимаю для вас с такой маской Поэтому, друзья, не забываем подписываться, ставить лайки, комментарии И также приезжаем сюда, смотрим на эту птицу, может вы хотите также поснимать видео или наделать фотографии Находится это Дмитровский район, поселок Рогачёво Не подсказки как он называется Николай Чудотворча. А, церковь а, Николая Храм, наверное, храм Николая Сюдотворца. Я вот уже снимал. Людмила, здравствуйте. Здравствуйте. Мне вот Людмила разрешила уже поснимать до да, Вот сегодня птичку приехал поснимать. Здесь очень красиво. Может, Там, а чем ее можно кормить? Людмила? Мясом? А можно купить, покормить? Вот, друзья, обязательно, значит, у нас есть теперь.. А Задумка для следующего нашего ролика с этим соколом. Я куплю кусок сочного свежего мяса, наверное, или кролика, или телятину. И мы с вами обязательно покормим эту птицу, эту важную птицу, этого сокола. А, наведи, пожалуйста, на... О, друзья, Вот, друзья, такой вот красавец. И у нас с вами будет еще один ролик, если вам, конечно, будет интересно, интересно наблюдать за тем, что я выкладываю в сеть, в интернет. А в первую очередь на YouTube, потом уже в Одноклассники, я вам уже не раз это говорила. потом уже на все остальные сайты. Также есть ВКонтакте, опять же повторюсь, в Одноклассниках, в Инстаграме, Тикток, и где меня, друзья, только нет. Поэтому обязательно заходим, подписываемся, ставим жирный жирный лайк. А нельзя тебя попросить, помочь? Сейчас сколько времени? И поснимать Я думаю, что могу. Вопрос держать и все. Смотришь сюда и попадал, я вот Ну вот, и нажимаешь куда? Ты куда? Это... А я как да. попадаю, Половину. Да. Ну вы половину подарите. Половину, да? полностью. Привет, друзья! Я... я думаю, что это делать. YouTube смотрит, но... угу. привет, друзья! Я сегодня опять решил посетить, как это называется массаж. Храм. храм, привет, друзья. Привет, друзья. Я опять приехал в Рогачева. Поселок Рогацва немного уточнили. Можете не двигать. Ну чтобы она не двигалась. Привет, друзья, я опять... Сейчас... А жить-то тебе есть где? Нет Сейчас будем думать, что там Я чем смогу, помогу То есть церковь церкви, тем более, находимся Чтобы я, знаешь, вот, где-то вот так вот был Я как, как получается, или я вот так вот был А, о, отлично так, Давай лучше вот на, на фоне права я тебя раз благодарю. Никуда <свист> вот. не пускай. Ага. Да. Попадает там, да? Да. Только тут не надо вот эти эту лозу. Какая эта птица? Ну, это орел, который не... Вот. Ну, не сова это точно. Хотя вот у меня ошибка, это тука второго у меня. Многие я отступаю, и я это пошупал на самом деле. Сова. Просто я ее делаю, кстати, в салоне, Ну, вот так вот, Нет, там, не, отступим. Так. Можешь я теперь в сюда, да? Так, держи. Видно меня, Да. Друзья, ну вот мы. Там поближе, да? Потинуть не Давай так. Видно, Батя? Нет. Друзья, ну вот мы. Привет, друзья сегодня мы приехали посмотреть на птицу сокол, как я вам и обещал, снимаю ее еще раз, вернее всего. Привет, друзья! Сегодня мы с вами приехали в город Михайлов, вернее, в Михайловский район, поселок Рягачева. Как я обещал, я вам снимать сокол, которая вошла в мои другие ролики, вернее, пока только в один видеоролик. Сегодня я решил уделить время этому соколу только для него, именно для этой птицы. Снимать ее для вас, делать отдельный ролик, чтобы человек не мотал Смотреть видео именно на давайте пойдемте, пойдемте, Смотреть, эту птичку Что туда